Здорово. Ну чё, как долетел? Спасибо, что встретил. Давай только без обид. Я, как обычно, занят был. Ну да ты как всегда. Все, давай, хороший, где, мне убрать. А тачки похуже не было? Я не пойму, у тебя чё в Лондоне все такие крутые, что ли? Какая машина была, такой отправил? Окей, Поглядь. накормишь хотел. Конечно, накормлю, пойдем. Встреча сейчас, кстати, в ресторане будет ловая. Пойдем, я посмотрю, какую ты у нас Ты что, слышишь? Что? Да. Андрюха. Я вообще-то работаю здесь. Ты можешь там поесть? Привет, малой. Сын твой? Акет. Прикольный малый. Да это братишка мой. Представляешь, три года уже с ним не виделись. Ну все, ты можешь там поесть? Максим, мы закончили. Я буду ждать твоего звонка. Хорошо, счастливо. Руки мыл? Время страшное. Рук подай человеку. Не пропадет, малой. Согласен. Ну чё, может, в бассейн сходим? Расскажешь, что там, как жил. Алло. Понял. Да, через час буду. Совсем забыл, извини. Все, пока. Слушай, мне сейчас уехать надо будет. Давай я как вернусь и сходим в бассейн, окей? Слушай, может, тогда меня еще по дороге обратно в аэропорт закинешь, а? Слушай, ну хорош. что ты обижаешься? Давай, как вернусь, сразу пойдем в бассейн. Привет, ну чего там как? На море? Кайф. Да, у меня тут тоже много всего. Целых четыре стены. Да просто радаки меня сплавили в другую страну. Да просто я когда сюда вернулся, брат все время занят. Ладно, давай пока удачи не буду отвлекать. Слышь, парни, зажигалочки не найдется? Не-е-е, прошлый век. А ты не юнк для сигарет? Да не, мой батя с самого детства курит и мне разрешает. Ну а ты даешь. Что-то еще, давай валить. подожди-ка, перезвоню тебе. Слышь, руки убрал, пацана. Да руки убрал, я тебе сказал. Да ты, ты, ты успокойся, пацан слишком борзый. Проучить хотел. Да, да, да, да. Учитель, что ли, нашелся? Поворот на 180, давай, свалил отсюда. Ну что, доигрался? Не, ну ты вообще агрессор. Класс прям. Ты что, попутал, что ли? А что там? Рот закрой, еще раз я увижу сигареты и об язык затушу, это раз. Во-вторых, ты что так со старшими разговариваешь? Где уважение? Я себя так не веду, родители себя так не ведут, а ты где нахватался? Я тебя спрашиваю. Ну уж точно не отвар, вы же все время заняты. Ладно. I used to be 14 in the crib tryna be a trap, nigga. Now I got me some floor at the game go like Дарите больше внимания своим близким, они это главное, что у нас есть.